Это было примерно в 10 часов вечера. Возвращались с премии, где вручали весне премию, с мероприятий, где вручали премию. Выбежали из всех машин несколько, ну, человек 10, наверное, в масках. Вот, в ту же секунду мы оказались на земле. Мы ехали в автомобиле с сотрудниками неизвестными в масках. Марфа была в другой машине, я даже не знаю, куда. Ну, я, я так предполагаю, сразу же в Губок ее повезли. Мы приехали к моему, нашему дому. Вот, мы живем в, в районе Каскада, известного ныне. И получается, там у нас во дворах стоят шлагбаумы. И это их очень так, немножко не опешили, потому что для того, чтобы открыть шлагбаум, соответственно, нужно, нужно там жить. Вот, открыть они не могли, а до подъезда меня нужно было довольно долго везти. Вот Поэтому, а учитывая то, что у нас во дворе каждый вечер происходит собрание жильцов, вот, очень много народу, они могли бы это увидеть. С того, как там вроде потише стало, они меня вывели. Сказали вообще не смотреть по сторонам. Я один был во время обыска. Было два понятых, явно таких скажем так, как говорится, о социальных элементах. И они явно были знакомы с сотрудниками Кубопа, потому что они сообщались вот между собой, как будто они давно-давно друг друга знают. Они явно были привезенные, ну и соседи они просто не осмелились позвать. Забрали они у нас все ноутбуки, которые ну, наши телефоны всю технику забрали они деньги которые нашли ну вот причем там в конце обыска один из сотрудников губок бронил фразу но что мол как вам повезло что вы не миллионеры а мы-то надеялись у нас были направления для независимых наблюдателей на участке по наблюдению за выборами вот голос, голосования вот их вот это очень заинтересовало вот это они все забрали попросил уже в в здании губопа дать мне бумаги какие-то о том что что у нас забрали ну сказали ну потом потом потом отдадим вот ну вот это потом уже длится долгое время никто ничего не дает все что изъяли забрали сгрузили в сумку вот, посадили в автомобиль и поехали на печально известную революционную 3 улица, где расположен ГУБО. меня завели в кабинет и ну, вот с того момента то есть игра там, в хороших полицейских закончилась. Они меня посадили на стул, одели на голову какой-то... Ну, я сейчас понимаю, это что то что-то типа сумки, наверное, какой-то большой был. Я не знаю, но вот, то есть, меня полностью скрывала до, до груди. Вот. И она очень плотная такая была. Начались разговоры о, о том, что повторим окрестина, сейчас там ОМОН приедет. Один сотрудник постоянно ходил, говорил о том, что... О, как там давно я не стрелял там из пистолета? Потом они вывели меня опять же с этой сумкой на голове или там, с мешком каким-то в коридор начали водить по коридорам каким-то лестницам вот и привели уже еще в один кабинет мешок сняли с головы уже они начали вежливо со мной разговаривать пресс-служба МВД на следующий день как обычно выпустила опровержение там видео, которое порезанное явно то есть вот они заводят меня в, в коридор, там, видео обрывается, вот, и меня уже выводят из, из ГУБОПа. То есть что было между вот этими кадрами, естественно, они не показали, плюс заретушировали даже э, время. Написали, что это, конечно, все неправда. Но, ну, если ну, страшно, своих же действий. То есть э, они понимают, что нарушают закон, они его целенаправленно нарушают. Они говорили: вот вы там такие подонки, там вот весна, правозащитники, вы э, помогаете всем этим демонстрантам, э, демон, вот э, демонстранты, они проплачены все, там Польша, агенты Польши, Польша там враги, вот их там демонстрантов нужно там на 5 лет посадить, вас там на 10 лет посадить, вообще там вас там со свету нужно жить. Спрашивали про массовые беспорядки, какое там вы отношение к ним имеете, давай говори. Они начали говорить о том, что вот поддержим там Марфу некоторое время, там в принципе все равно, там через пару дней пойдет на подписку о невыезде, но обвинение мы в любом случае предъявим. Вот. Ну, то есть обвинение вот они предъявили, может быть, я надеюсь, что слово сдержит свое, хоть раз и отпустит на подписку они невыезде. Повышенное внимание к Марфе я связываю, во-первых, с тем, что она является координатором волонтерской службы весны. Волонтеры в последние месяцы очень важную, большую роль играют в помощи пострадавшим от репрессии. Участвовала в кампании «Правооборонцы за свободные выборы». Там от этой компании было зарегистрировано около там, полутора тысяч наблюдателей. Естественно, там около, по-моему, только сотни человек допустили к наблюдению на выборах, непосредственному наблюдению. Марфа пришла в весну и реанимировала волонтерскую службу. И вместе с ней пришло очень много людей новых, волонтеров. Она делала очень много работы не только по защите прав человека, но и по гражданскому контролю. Во время выборов она координировала огромное количество людей, работала сутками, почти не спала. При этом она всегда находила время, чтобы передать передачу для заключенным. И когда даже не находились волонтеры, она делала это сама, несмотря на свой график. Волонтеры досылают листы, паштовки, да передают харчовые посылки тем, кто затриманным в связи со сбором подписок. Несколько раз за унитаз громадская громадской активистка и волонтерка Марфа Рабкова улажна ручно собирая хардшевые передачи, и относить усизан на улице Володарского у Менску. Тут утрымливают Сергей Тикановского и девятцек ягунных поплечников. Часто по политическим делам люди ограничивают доступ к информации, к письмам, свиданий никаких нет, и для них передачи это не только помощь материально такая помощь едой, но и весточка с, с, с нашей стороны о том, что мы мы с вами, мы вас помним, и все как бы в порядке, держитесь. Марфа прекрасный человек, прекрасный э, командный игрок, с ней всегда было комфортно. И э, Марфа всегда внимательна к людям, что немаловажно. И ценности, которые она декорирует, полностью совпадают с тем, э, как она поступает, как она себя ведет, как она живет, как она разговаривает с людьми э, и что она делает. Угрозы были последние несколько месяцев, еще с лета. Там задерживали там, и волонтеров вес, весны и говорили о том, что скоро-скоро вот со всеми придем и вот начнем именно с Марфы. Когда уже всех, всех по сути выдавили из страны, все команды, всех активистов, всех кандидатов в президенты, кого там не выдавили, кого посадили. Вот, ну, пришла очередь гражданского общества, и таким образом они такой скрушительный, каким кажется, удар хотят нанести именно по волонтерскому движению в Беларуси. Волонтерская служба весне активно занимается фиксацией нарушений законодательства в сфере прав человека и делает, видимо, это очень эффективно. И соответственно, вероятно. Мне кажется, силовики решили э, обезглавить волонтерскую службу, э, думая, что таким образом ее деятельность и Однако, Однако ну, логика за совершенно иная, чем у людей, которые живут по приказу, э, действуют по приказу и за деньги. А здесь э, в волонтерской службе э, весны люди э, действуют по своей доброй воле и э, по своей совести и совершенно бесплатно, поэтому можно убрать э, одного координатора, второго координатора, еще этих координаторов, но мы тогда скоординируемся сами, потому что нас э, никто не заставляет это делать, мы сами это хотим. Поначалу там не говорили вообще, где она находится, примерно к вечеру, нет, к вечеру, к обеду следующего дня мы нашли ее на Крестина, сидела в одиночной камере. Ну, или, по крайней мере, одна в камере она Изоляцию хотели устроить, такой вариант психологического давления. Вот. Ну и сейчас это тоже продолжается, но уже посредством иных практик. То есть ей пишут письма, она часть получает, открыток, писем, но все что она пишет в ответ, то есть из стен Володарки это не выходит. То есть ни, никто не получил ни одного письма, никто не получил ни одной открытки от нее, хотя точно известно, что на все она отвечает. Вплоть То до того, что там, матери даже не дают написать. Любая художественная литература, даже там, научная литература, я ей там передавал научные работы различного толка. Вот, то есть это тоже не приняли сказали ну, пусть пусть читает уголовный кодекс и, и Библию, все все что можно читать настроена она по, по боевому то есть она не думает вообще никоим образом э, то есть раскисать расслабляться ну, то есть максимально собрана в, в этом в том, в том положении в котором она находится показания надавать давать собирается ну и в принципе там не о чем давать показания это просто высосанные из пальца какие-то бредни о финансировании и подготовке массовых беспорядков это очень грустно это очень злит и эта злость мотивирует работать еще сильнее за себя и за Марфа Поэтому я думаю, что нам это только добавило энергии действовать дальше, дальше бороться за права э, всех политзаключенных и в частности Марфа, потому что она там, с ними, мы ее знаем, мы ее э, видели каждый день, мы с ней разговаривали, а теперь она в тюрьме. И, э, и это очень сильный личный удар. Поэтому это уже становится делом чести. Привет! Ты смотришь это видео, когда уже все закончилось, и все хорошо, и ты дома. И я хочу тебе сказать, что мы тебя очень ждали, и вот тебе привет от нас всех!